Всем привет, дорогие мои! Сегодня я готовлю на обед картофельную запеканку с рыбой и хочу с вами поделиться ее рецептом. На ну, том, как я ее готовила, смотрите в этом видео. А для приготовления картофельной запеканки с рыбом нам понадобится филе рыбы. У меня это филе морского языка. Я ее уже разморозила и протерла на бумажными полотенцами, чтобы питались излишки воды. Также уже заранее отворила картофель такой до полуготовности свежая морковь, которую я предварительно натерла, репчатый лук, небольшой кусочек сыра, приправы, соль, перец, приправа для рыбы и зелень, какая есть у вас в доме. Первым делом рыбу необходимо нарезать на небольшие кусочки. И также при помощи рук я прощупаю на наличие мелких косточек, чтобы они не попались. Дальше рыбку мы замаринуем, посолим, поперчим ее и добавим специи для рыбы. Добавила приправу для рыбы, а также солим и перчим по вкусу. Даем рыбке промариноваться, пока займемся картошкой. За это время рыба она достаточно быстро промаринуется. Картофель я уже порезала на небольшие ломтики и смазываю противень, в котором мы будем запекать растительным маслом. И слоями буду выкладывать сейчас картофель, рыбу и овощи. Нижним слоем выкладываю картофель. Картофель я положила в два слоя, но можно, конечно же, в один. И сверху я вот укладываю полукольца свежего лука. Можно, конечно, овощи пропассировать на растительном масле, до да, такого золотистого красивого цвета. Сверху сбрызну немножечко майонезом и укладываю на картофель кусочки рыбки. Сверху посыпаю свежей морковью и зелень. Сбрызну немножечко все майонезом, можно заменить на сметану. Если вы не будете ложить майонез, тогда просто морковку можно немножечко посолить, потому как она немного сластит. И выкладываю сюда оставшийся картофель. Сверху картофель я посыпаю шапочкой сыра Ставлю запекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Этого времени будет достаточно. Ориентируйтесь по цвету, по курочке румяной сыра, потому что картофель у нас готовый, а рыба достаточно быстро приготовится. Если вы картофель возьмете сырым, есть вероятность, что он немножко будет жестковат. Поэтому картофель я, как правило, всегда отвариваю заранее примерно 20 минут до готовности в соленой воде его. А запеканка моя уже готова. Видно, что рыбка и лук дали сок, пропитали нижний слой картофеля. Сейчас я порежу и покажу, какая она в разрезе. Аромат в квартире необыкновенный. Красивая румяная корочка из сыр. Хочу показать, какая получилась. Рыба вместе с картофелем. Рыбка получается очень нежно. Нижний слой, как я и сказала, картофель пропитался соком от рыбки, а верхний, посмотрите, под какой именой, очень аппетитная корочка сыра. Очень вкусно. Главное, самое просто, накормить вашу всю семью вкусной запеканкой из картофеля и рыбы. Если, конечно же, ваши детки не едят рыбу в жареном виде, то я думаю, запеканки они ее будут кушать. Ну, а я, конечно, желаю вам всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики а мы с вами прощаемся увидимся в следующем видео и до новых встреч